Сейчас это быстрее будет происходить, да, и у нас сегодня эфир профессионального фармацевта. Я вообще хотела назвать этот эфир, знаете как, кстати, можно задать этот вопрос, я и хотела задать этот вопрос, в чем ты, я, я лучший в <смех> многоточие. я лучший в... И вот каждый пусть напишет себе, в чем он лучше. Это вот как бы новогоднее пожелание, еще собственное пожелание для себя, для, для того, чтобы понимать, чего я умею лучше всех делать. Сейчас мы подключимся. Дорогие друзья, пока мы подключаемся и ждем, что будут подключаться все соцсети, это Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм. ВКонтакте, на сайте можно нас смотреть и в Ютубе на нашем канале. Пока это все идет подключение, скажите, напишите, да пожалуйста, хорошо ли нас слышно. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас у нас уже идут все сети. И скажите, пожалуйста, хорошо ли нас слышно. Плюсики напишите. Слышно плюсик. А видно восклицательный знак. Ну, чтобы как бы словами, можно и словами написать, да-да, например. Два-да-да -да -да» будет, значит, и слышно, и видно. Так, пишут? Что-то я не вижу. Ага, все, хорошо, отлично, спасибо большое. Теперь напишите, пожалуйста, друзья, откуда вы. Сейчас это осталась последняя предновогодняя неделя, и какие бы... Какая бы ситуация ни была у нас на планете, тут уже даже не в стране, а на планете, мы все равно, все равно ждем Новый год, так, праздник. Да? Поэтому у всех должно быть настроение. Если его нет, то подходите и улыбайтесь изо всех сил. Во всяком случае на нашем эфире делайте все возможное, чтобы от была улыбка, хоть какая. Пусть сначала будет как оскал, потом она придет в норму, эта улыбочка. И напишите, из, откуда вы, из какой страны, из каких городов, Липецк, Москва, что там у нас в фейсбуке, вконтакте кто пишет, Украина, привет, так, Воронеж, привет, Крым, уже привет, вижу, Казахстан, что там, Игорь, в фейсбуке или где-нибудь еще? Какие города? Позвучьте нам, если сможете. Всех приветствую. И давайте мы... Я, давайте начнем вот с чего. Все мы жертвы рекламы. И тем больше у нас на ушах, на глазах виснет какая-то реклама, ну, например, мы видим там, я не знаю, слово, например, «финал года». Вот я как бы его у меня выскочила. Хотя я о нем не думаю и запоминаю плохо вот такие вещи. Но э, воздействие рекламы идет таким образом, что если очень часто это все говорится, то тебе запоминать не надо, но само вязать. И вот на сегодняшний день рекламы очень много по поводу витамина D. А дальше мы уже не можем понять D1, D2, D3. Я вообще недавно слышала, что есть такой витамин. Люда, тебя вопрос, может быть, кто-то еще слышал. Мне из Европы позвонили сказали, нет ли у вас чистого витамина b 15 Японцы нашли такого. Ну, это будет вопрос, слышал ты об этом или нет. Сейчас сегодня мы будем говорить D витамин D, почему он нам нужен, зачем, почему вот именно в это время он нужен. И вот когда мы говорим, кто нам это скажет, мы понимаем, почему он нам нужен. Лучшие в том, кто разбирается, лучший в фармацевтике, лучший в том, чтобы разобраться, нужен он или нужен, чем отличается одно от другого, есть у нас люди. И вот лучшие в этом самом, это Бублеева Людмила. Профессиональный фармацевт, очень глубокий человек, человек, который очень внимательно, вдумчиво, иногда даже, на мой взгляд, излишне. Потому что копать начинает настолько глубоко, что говорит, Мне нам уже не надо, скажи попроще, как вот мы умеем разговаривать. А вас я попрошу написать в комментариях, пока будет идти эфир, и пока Людмила нам будет рассказывать, чем же отличается этот самый D, D2, D3. Почему нам он нужен? Почему надо бежать срочно и покупать? Людмила скажет тоже, что покупать и что будет если. А вы в это время напишите. Я лучший в и в том, что мы умеете делать в продажах, в кулинарии, или я лучше всего умею. Что такое лучше? Это когда я люблю и делаю, это здорово, потому что все, что любишь, делаешь хорошо. Хорошо, а мы тогда уже посмотрим что у нас лучше в чем-то. И так я лучше, и пожалуйста, не стесняться. И так витамин Д, не знаю сколько. Людмила Бублиева, прошу любить и жаловать. Людочка, пожалуйста. Добрый вечер, добрый вечер. А накануне Нового года, казалось бы, такая тема, не связанная с праздником. Но я хочу ее увязать. Каким образом? Оказывается, немецкий философ Артур Шопенгауэр сказал, что 9 десятых нашего счастья зависит от здоровья. А мы все желаем счастья, особенно в канун нового года. И вот поэтому мы с вами будем сегодня говорить о счастье и о здоровье. Это все единое целое. Итак, почему витамин D3? Почему я решила обратить внимание именно на этот витамин? Дело в том, что сейчас о нем очень много говорят. Очень много информации, и информация, она совершенно противоречивая, информации очень много, и поэтому я, во-первых, для себя решила разобраться, а что же это такое, чтобы... Именно для себя понимать, для чего он нужен, витамин, в каком виде он бывает, насколько дефицит витамин может быть в организме человека, или его достаточно, из каких продуктов питания мы можем его получить или не можем получить. И вот в этих вопросах я разбиралась, и я сегодня с вами поделюсь тем, что мне удалось выяснить вот по всем этим вопросам, по витамину D3. еще начну я с чего? Скажите, пожалуйста, есть среди вас любители позагорать летом? Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот лето вы на пляже пролежали, ну, может быть, это лето не очень такое показательное, вы запаслись витамином D для осени? Как вы считаете, вот я не вижу, кто там отвечает, поставят они плюсики, кто из любителей загара запасается витамином D3 впрок на осень, может быть, кто-то считает, и зимой необходимости не будет уже. Там есть какая-то реакция среди тех, кто нас слушает. Я думаю, даже если загорать летом, то его недостаточно витамина D. Замечательно. Но ну, здесь все люди в этой теме, в этой теме, да, недостаточно. Все правильно, Татьяна. Итак, сегодня мы с вами поговорим, что нам делать для того, чтобы для организма было достаточно витамина D. Во-первых, витамин D3 – это солнечный витамин. Мы все прекрасно знаем, что этот витамин он получается в организме, нашего человек, в организме любого человека от солнечных лучей. Но дело в том, что витамин D он необыкновенный, он особенный, и он отличается от всех других витаминов. Дело в том, что это не только витамин, но это еще и гормон. Он обладает всеми свойствами, которыми обладают гормоны. И его еще называют Д-гормон 21 века. Витамин гормон D, как его еще называют, он синтезируется из холестерина в организме, как все стероидные гормоны. И он обладает очень высокой гормональной активностью. Еще его называют специалисты фундаментом здоровья нашего тела всего организма, фундаментов нашего здоровья. Дело в том, что до сих пор происходят всевозможные исследования. И вот все ученые исследователи, они приводят, приходят к такому выводу о... Что? До сих пор происходят всевозможные исследования. И вот все ученые исследователи, они приводят, приходят к такому выводу, что до сих пор происходят всевозможные исследования, И вот там звук. Я отключил уже. А все. Ну продолжаем, продолжаем. Бывают накладки технические. Итак, витамин D3 он регулирует в организме около четырех с половиной тысяч генов. И это еще не все исследования. Это то, что известно на сегодняшний день. Он присутствует в каждой нашей клетке. Мы все прекрасно знаем, что витамин D – это жиростворимый витамин. И это соединение встречается в двух формах. Хотя я скажу, что витамина D на рынке известно гораздо больше. Но в основном известен он специалистам. Бывает витамин D1, D2, D3, D4, даже витамин D5. Нас с вами интересуют именно два вида витаминов. Это витамин D2 и витамин D3. Вот обратите внимание, для того, чтобы вы понимали, чем же они отличаются. Дело в том, что перед эфиром мне написала одна девушка и спросила, чем же отличается витамин D2 от витамина D3 и какому витамину отдать предпочтение. Витамин D2, его еще называют эргокальциферол. Он образуется в результате облучения эргостерола в растениях и в грибах. И поступает к нам в организм с пищей, с растительной пищей, из грибов. На что надо обратить внимание? Дело в том, что витамин D2 он часто на рынке встречается и в синтезированном виде, в синтетическом. Оказывается, в 1922 году немецкий ученый, химик, получил Нобелевскую премию за открытие витамина D2. И поэтому, когда перед вами Витамин D2, эргокальциферол, вы должны понимать, что он может быть как натурального происхождения, так и синтетического. И еще такая особенность. Дело в том, что этот витамин D2 усваивается в очень малых дозах в организме. Он биологически инертен. И есть еще один витамин D. D. Это витамин D3. Это холикокальциферол его называют. Вот этот витамин D3, он как раз синтезируется из солнечных лучей, под воздействием солнечных лучей, в коже человека. И еще он может содержаться в некоторых видах пищи животного происхождения. Вот этот витамин D3, он гораздо лучше усваивается нашим организмом. И если у человека есть дефицит витамина D, то как раз обращаться надо именно к витамину D3. Я думаю, ответила на вопрос девушки, которая мне задавала по поводу витамина D2 и витамина D3. То есть нам надо предпочтение отдавать это витамину D3. Какими же полезными свойствами обладает витамин D3? Как я уже сказала, он присутствует в каждой нашей клеточке. Во-первых, он нам всем известен по таким свойствам. Это профилактика рахита у маленьких детей, он укрепляет зубы, кости, мышцы. Но еще у него есть очень много полезных свойств. Дело в том, что клетки крови содержат максимальное количество рецепторов к витамину D, а толстый кишечник – по мнению специалистов, практически нашпигован, нашпигован рецепторами к витамину D. И я вам хочу сказать, по мнению специалистов, есть интересное такое открытие, есть такая взаимосвязь. Дело в том, что витамин D он напрямую влияет на размножение бактерий, которые защищают кишечник от рака толстой кишки. Вот это очень важно. Вот такой витамин D имеет свойство. И еще ученые провели зависимость между питанием и онкологией. Дело в том, что фастфуды всевозможные, там находятся специальные кислоты, которые провоцируют рак желудочно-кишечного тракта. Поэтому это нужно понимать, это надо услышать, и об этом надо знать. Далее. В нервной системе это головной мозг, это наша память. Он оказывает влияние на клетки, на все буквально, на почки, регулирует артериальное давление, работу сердца. На сегодняшний день ученые где-то около 90 тысяч исследований проводили по поводу витамина D3. И витамин D3 является еще прекрасным иммуномодулятором, что очень важно в настоящее время. Дело в том, что мы живем с вами в непростое время, это вирусы, и вирусы очень даже непростые, люди болеют очень тяжело. И ученые тоже, когда исследования проводят, они пришли к такому мнению, что витамин D3 он усиливает врожденный иммунитет, укрепляет клеточный иммунитет и поддерживает функцию легких. Вот эти, его свойства, вот эти его свойства сейчас широко используются специалистами, и они помогают людям, тем, которые болеют сейчас в настоящее время, помогают в чем? Во-первых, что такое врожденный иммунитет? Врожденный иммунитет, он что делает? Он помогает активизировать антимикробные пептиды. И убивают вторгающиеся патогенные организмы, такие как микробы, такие как вирусы, при, при этом разрушая их клеточные мембраны. Это так работает врожденный иммунитет. Как работает приобретенный иммунитет? Приобретенный иммунитет он понижает ци, цитокиновый шторм. Что такое? Он активизирует противовоспалительные все свойства и, наоборот, понижают свойства организма провоспалительные. Это делает именно клеточный иммунитет и функция легких. Функция легких. То, что касается витамина D3, он здесь тоже хорошо очень работает. Антимикробные белки вырабатываются в слизистых оболочках верхних дыхательных путей. То есть витамин D3 он может именно уже в верхних дыхательных путях задержать проникновение микроба, проникновение вируса туда, в нижние отделы легких, в бронхи, и тем самым препятствовать именно. Заболеванию, препятствовать, предположим, пневмонии и так далее. Так работает иммунная система. Ну, то есть мы, пара... мы, сейчас, мы сейчас добрались до самого-самого а, актуального на сегодня. Да, да, да. Я почему такое внимание этому уделяю механизму? Для того, чтобы люди понимали, почему ученые, почему специалисты сейчас уделяют такое пристальное и огромное внимание витамину D3. То есть витамин D3, он может. Он может просто-напросто не допустить развития вот именно COVID-19, он может его приостановить, он может, может уменьшить именно такое разрушающее действие, которое он сейчас делает в нашем организме. Людочка, да -да. я, я просто хочу сейчас клиниться, сказать, дорогие друзья, вообще не бывает случайностей, если мы попали на этот прямой эфир, и услышали про витамин d 3 который необходим, да, просто представьте, что это шанс. Или как бы судьба о чем-то нас предупреждает. И поэтому я вас хочу попросить, поставьте нам сейчас лайк и поделитесь со своими друзьями, потому что, может быть, кто-то это услышит, и это будет для него крайне важно. Крайне важно. Поэтому делитесь, пожалуйста. Извини, Люда. Дело в том, что еще в апреле американские ученые проводили исследования по поводу витамина D3, и они пришли к такому мнению, что роль именно витамина D очень высокая – это снижение риска развития вирусных заболеваний и инфекций дыхательных путей, в том числе и COVID-19. Далее, острая нехватка витамина D в организме на 15% повышает вероятность развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. Это тоже мнение ученых. Далее, витамин D не только помогает справляться с этой коварной инфекцией, но он еще служит и профилактикой. Он может и профилактировать это заболевание. А вот недостаток именно витамина D в организме, он может привести к очень серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода при COVID-19. Это вот такие выводы из своих исследований всевозможных сделали ученые разных стран. То, что касается COVID-19, я думаю, это вполне достаточно, если человек, у человека в достаточном количестве витамин d 3 в организме, он может профилактировать, он может в легкой форме переболеть и самое главное не допустить летальных исходов. Это очень важно запомнить это мнение специалистов. Далее, для чего еще нужен витамин d 3 3. Дело в том, что мы опять же в непростой ситуации, многие на самоизоляции, мы мало общаемся, мы мало бываем на солнце. У нас все равно сейчас жизнь изменилась, а витамин D участвует в выработке дофамина, это гормон радости и удовольствия. Поэтому этот витамин D3. И в этом случае необходим практически каждому. Это наше счастье, это наше здоровье. Поэтому его нехватка в организме часто приводит к апатии, плохому настроению и даже депрессии. Идем далее, дальше. Наблюдения ученых привели, опять же, их к такому выводу. Дело в том, что раньше, раньше не было дефицита витамина D3. И витамин D3 в дефиците появился из-за того, что изменился образ жизни у людей. Мы стали жить совершенно по-другому. Раньше, вспомните, большую часть времени люди проводили на улице. Меньше было офисных всевозможных вот работников. Сейчас мы очень мало бываем на улице, очень мало бываем под солнышком. У нас совершенно изменился ритм жизни, и это тоже отложило какую то свой долу отпечаток. И появились новые заболевания, современности которых раньше совершенно не было. Допустим, непереносимость глютена. Об этом вообще никто раньше не слышал, а сейчас это появилось. Это связывает тоже с недостатком витамина D в организме. Такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, это тоже витамин D. И еще всевозможные заболевания именно современности связывают с недостатком витамина D. И еще такой пример приводят. Вот, предположим, лето, летние каникулы. Вспомните наше детство. Родители не могли детей просто-напросто вечером загнать домой с улицы. Сейчас наоборот, на улицу не могут от компьютера оторвать. И дети получали сполна витамина D3 в достаточном количестве. Сейчас недостаток. Почему недостаток? И это можно даже не делать анализы. Если утром ребенок не может встать, в школу. Это уже первый звоночек, это уже первый признак того, нарушение сна происходит, ребенок не отдыхает во время сна ночью. Это недостаток витамина D3. Это опять же современный ритм жизни. А теперь давайте с вами разбираться, как же происходит вообще выработка витамина D3 и какие факторы, какие факторы влияют именно на усвоение. Почему в современном мире вот такой у нас, вы знаете, как пандемия, даже некоторые говорят, как пандемия вот именно дефицита витамина D3. Почему же это происходит? Казалось бы, есть и продукты питания, есть солнышко, никуда оно не делось, но в то же время дефицит практически у каждого. Некоторые специалисты говорят, что дефицит 100% только в разной степени то или иное, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. А людей с достаточным количеством витамина D3 практически нет. Практически нет. И это, конечно, на это стоит обратить внимание, задуматься. А теперь, как же образуется, как я уже перед этим сказала, витамин D3 образуется из ультрафиолетового облучения в нашей коже? Так почему же его недостаточно? Во-первых, это реал проживания люди могут жить рядом, ближе к экватору, мы в средней своей полосе, а кто-то вообще на севере. Но здесь есть интересный такой момент. Опять же, группа ученых, среди них были педиатры, профессора, они провели такой эксперимент. Они взяли анализы у детей на содержание витамина D3, анализ очень сложный, я потом скажу, как он определяется, на количество витамина d 3 в нашем организме. И они взяли регион, это Крым, там, где солнца достаточно, южные районы, и взяли север. И провели такие исследования. И как вы думаете, где содержание витамина d 3 было больше? Напишите кто-нибудь, кто как думает. Есть там кто-нибудь, пишет? Крыму, наверное. Крыму, да. Нет, на севере. А, вот тут вот. Угу. На севере. На севере. Да, да. А почему? Вот мы идем дальше. Дело в том, что ультрафиолетовое облучение, казалось бы, в Крыму все прекрасно. Дети получают сполна витамин D3. Но дело в том, что определенное время, когда надо загорать, мы все прекрасно знаем, где-то с 11 до 16 часов. Это один момент. Но здесь еще такой есть момент: чем больше человек загорает, тем меньше образуется витамина D. Он получает просто ожог. Ожог получает, но витамин D3 не образуется. Это один момент. Второй момент – цвет кожи. Как правило, южные все жители, они смуглые. И вот оказывается, цвет кожи напрямую влияет на выработку витамина D3 чем кожа темнее, тем меньше витамина D3 вырабатывается. И вот сейчас даже ученые бьют тревогу. Вот эти все племена, раньше, когда жили, они ходили в повязках на бедренных. Там же жара, там к экватору ближе. И вот эта современная жизнь, цивилизация, то, что люди одели костюмы, у них практически прекратилась выработка витамина D3 в организме. То есть все было предусмотрено, это как природа позаботилась об этом. То есть и вот по этой причине, что дети, они просто были на солнышке, так как они темнокожие, то витамин D3 практически у них не вырабатывался а дети которые жили на севере там прекрасно знают что недостаток витамина d3 они принимали соответствующие препараты там педиатры им назначали и поэтому уровень витамина d3 у них был гораздо лучше чем у тех кто живет в в южных районах. Но кому в голову могло прийти, еще давать дополнительно какие-то добавки с витамином D3, если и так солнце. И так ребенок проводит целый день практически под этим палящим солнцем. Это один момент. Второй момент. Сейчас, по-моему, ни один здравомыслящий человек не выходит на улицу, не используя, если не использует крем, солнцезащитным фактором. И любая компания, уважающая себя косметической, они выпускают все кремы с минимум 15-кратной защитой. И у нас в компании практически все кремы. Оказывается, солнцезащитный крем на 95-98% снижает синтез витамина D в коже. Это тоже доказанный факт. Но здесь есть такая интересная вещь. Что делать, что выбрать? С одной стороны... Витамин D3 не вырабатывается, который необходим нашему организму. А для чего мы уже поняли. Я просто перечислила несколько факторов, именно какую роль он играет в нашем организме. Это практически для, для всех органов он необходим. С одной стороны, недостаток, дефицит. А с другой стороны, меланома, рак кожи. Ведь солнце же тоже… Люда, слайда у тебя нет по этому поводу? У меня слайд другой будет. Я другой покажу слайд. А, и… Что выбрать? Что выбрать? А меланома это страшная вещь, это рак кожи. И здесь, здесь опять же, опять же, что дополнительный прием продуктов каких-то из продуктов питания и так далее. Мы дальше об этом поговорим для того, чтобы восполнять этот дефицит. Далее, проживание в северных районах это тоже один из факторов, который снижает выработку витамина D3. Возраст. Дело в том, что с возрастом происходят изменения в организме человека, и естественно уже выработка витамина Д3 не происходит так, как в молодом возрасте. После 50 лет уже людям нужно принимать гораздо, гораздо большие дозировки, и уже выработка витамина Д3 у них происходит гораздо медленнее и гораздо меньше. Есть еще группы такие, это беременность. Это кормящие мамочки, они тоже находятся в этой группе, когда уже выработка витамина D3 затруднена, и им надо больше дозировки, вот в этой группе больше дозировок, то есть им недостаточно того витамина D3, который они могут получать от солнечных лучей или из продуктов питания. И вот интересная особенность, оказывается, мамы кормящие, они в большем дефиците, у них дети, чем те, которые на искусственном вскармливании. Когда искусственники, там специально уже в детское питание добавляется витамин D3, и детки получают необходимое количество, а вот с молоком мамы только 4% суточной дозы, и поэтому крайне необходимо беременным женщинам кормящим женщинам принимать необходимые дозы витамина D3. Особенно, почему? Потому что мамин нужно для своего организма, необходимо, чтобы сохранить здоровье и обязательно для того, чтобы ребенок получал тоже необходимое количество витамина D3. Так, а теперь... Это вот мы рассмотрели с вами факторы такие внешние. То, что мешает, то, что не способствует лучшему усвоению витамина D3. А теперь есть еще и внутренние факторы. Сейчас я вам их покажу. Вот смотрите, метаболизм витамина D. Оказывается, сколько бы вы ни принимали витамина D3, в каких бы вы дозировках ни принимали, он не активен. То есть он не будет работать в вашем организме. Организм человека – это как химическая лаборатория, созданная самим Господом Богом. То есть когда попадает в наш организм витамин d 3 он может из солнечных лучей. Всем видно, да? Хорошо видно, да? Вот, да. Это. вот из солнечных лучей. И второе – это могут быть из продуктов питания, вот видите, рыба, молоко, молочные. Вот он попадает в организм, потом он попадает в печень. И в печени это первая ступень для того, чтобы переработать поступивший витамин D. И он превращается в такое вещество, которое называется кальцидол. Он в печени превращается, и на этом процесс не заканчивается. Он еще не активен, он не будет работать в нашем организме, он свои функции не будет выполнять. А потом из печени он попадает в наши почки, и вот в почках вот этот кальцидол превращается в кальцитриол, ну, можно не вспоминать эти названия, а просто механизм. И вот только тогда он становится активным. И только тогда он уже работает на здоровье скелета, мышц, нервов, иммунной системы, здоровье сердечно-сосудистой системы и так далее. Но здесь есть такая особенность. Давайте мы с вами поразмышляем. Вот смотрите, для того, чтобы витамин d 3 был активен, для того, чтобы его, он не был в дефиците, помимо того, что мы должны получить его извне, это от солнца, из продуктов питания, из каких-то там, может быть, лекарственных препаратов, может быть, биологически активных добавок, то есть человек будет выбирать сам, из каких продуктов он, из каких источников будет это получать. Но здесь есть такая особенность, если печень, не работает. Если почки не работают, если они нездоровые, то никакой витамин D3 у нас в организме вырабатываться в полной мере тоже не будет. И поэтому, поэтому нам надо людям говорить о чем? Для того, чтобы у вас не было витами дефицита витамина D3, для того, чтобы у вас все в полной мере усваивалось. Пожалуйста, обращайте внимание на артишок это наша печень, на ультразащиту печени, чтобы печень у вас была в таком рабочем, хорошем состоянии, чтобы желчные протоки у вас хорошо работали. Далее, чтобы у вас почки были в таком рабочем состоянии, здесь тоже цистемен, допустим, бузина, надо заниматься здоровьем желудочно-кишечного тракта. В первую, очередь, в первую очередь, вот только тогда, тогда, Витамин D3 будет активен, и только тогда он вместе с кровью разнесется по всем нашим органам и тканям и будет работать. Здесь еще такая есть особенность. Дело в том, что как я уже говорила, витамин D3 – это жирорастворимый витамин. Но для того, чтобы помочь ему лучше усвоиться, здесь еще одна вещь нужна. Здесь нужно эмульгирование, потому что состояние желчного пузыря тоже очень важно. Это усвоение. И любой продукт, он нуждается в эмульгировании. В эмульгировании. И он должен покрыться вот этими капельками воды, как, знаете, вот мицеллами. И вот эти капельки воды, они позволяют гораздо лучше усваиваться любому жирорастворимому продукту в нашем желудочно-кишечном тракте и в нашем желчном пузыре. То есть вот эти вещи очень важны. Еще очень важен такой параметр, как микробиота. То есть в каком состоянии у нас вообще наш желудочно-кишечный тракт. То есть вот эти вещи очень очень важны. Напишите, пожалуйста, если там, насколько это понятно, что процесс усвоения витамина D3 не так прост, как кажется на самом деле. Это очень сложный процесс, и для того, чтобы витамина D3 было в достаточном количестве, очень много факторов должно соединиться, и только тогда у нас будет э, витамин d 3 в нормальном таком состоянии. Да, я... здесь, Людочка, здесь да -да. вопросы. Да. Скажите, пожалуйста, максимальную дозу употребления витамина. Это все будет потом, не торопитесь. Ясно. Так, <свят> и <свят> в каком нашем... В каком продукте Вивасан? Это тоже а... будет позже, не буду... иначе Отлично. Будет... Ну, да. а я хочу э, использовать время секунды, чтобы поприветствовать Украину, Ивана Франковского, Uh, так, так, так, так, так, что еще тут? Что еще тут? Кто-то видела и потеряла. Ну ладно, тороплюсь. Я... Конечно же, привет Новоуральску. Екатеринбургу привет. Так, и ну хорошо, и те вопросы, какой дозировки пить, ну и так далее. Это, это все будет позже. Я вот возвращаюсь опять к этому слайду. Почему? Сложный а, процесс, говорит э, у нас один, один слушатель. Да, сложный, да, процесс очень сложный, потому что витамин D3, он же это же не только витамин, это еще и гормон, и поэтому с витамином D3 надо на вы, на вы, и его еще называют королем. Витаминов. витаминов. Люд, а вот если для обычного человека от рояля от сахи, чем отличается витамин от гормона? Вот, как бы, вот если если у меня задают такой вопрос, как мне просто объяснить, не на уровне моих чувств и понимания собственного, а вот такими нормальными словами, что такое, что делают витамины, что делают гормоны? Но витамины, они наш, восполняют дефицит в нашем питании. В основном витамины. Это дефицит. Yeah. Это, это продукт питания. А yeah. гормоны ⁇ это более сложное. Это влияет на нашу эндокринную систему. Это работа щитовидной железы влияет э, от наших гормонов. То есть, ну как вот... Гормоны – это более сложная система, в которой разбираются только специалисты. И часто-часто, когда дефицит бывает уже такой, большой дефицит витамина D, это уже показание идти к доктору. Это эндокринологи работают с такими уже пациентами. Ну, иначе говоря, витамины для того, чтобы была энергия на день. Да, да, ну, витамин D3 ну, более сложный. Он а не такой, только для витамин. того, чтобы была энергия и жизнь, и, и восприятие витаминов надолго. Да, Я он могу... регулирует работу всех органов. Вы знаете, это как дирижер. Иногда, вот, как вот говорят, вот у нас щитовидная железа – это дирижер нашего организма. То есть он все процессы регулирует. Это более уже глубокая, это более сложная система. И, и Лютка, Николай Васильевич хотел сделать пояснение, да? Я просто... Нет, я не пояснение, я хотел сказать как бы, свой, свой взгляд вот на то, что вы задали вопрос, чем отличаются предназначение витамины, гормоны. Ну, как бы я просто вот мое понимание, э, витамины, они так и называются, как бы их само название, если перевести с латыни, это дающие жизнь. Вот витамины. И они участвуют, как бы активаторы всех жизненных процессов во всех клетках. Их предназначение – это активация, ускорение, ускорение всех жизненных процессов. А гормоны – это вещества, которые передают команды. Та Даже щитовидная железа, она дает команду своими гормонами на усиление работы сердца или на усиление работы печени. То есть вот гормоны – это именно командные такие вещества, именно вещества, которые командуют работой различных органов. Вот как бы, ну, такое, вот, я так понимаю. Ну, спасибо и, за уточнение. Я за Да, да. Видите, как активно. Но я перед этим сказала, что иногда работа щитовидной железы сравнивают с дирижером. Ну да, да, да, да, да. Я, в принципе, да. так и сказала. Да, То, понятно. что витамины – это большое. продукт питания. А здесь да. это более сложная система, и поэтому да. здесь необходимо а обращаться к да, докторам. Это уже не для людей, вы знаете, это не поверхностный взгляд, это не поверхностный взгляд, хорошо, это более серьезно. Я почему вернулась к этому слайду, я рада, что такое обсуждение у нас идет, то есть люди неравнодушные к этой теме оказались. Вот обратите внимание, когда делают анализы. Вот люди для того, чтобы определить содержание витамина D3, мы не можем определить потому, какое количество витамина D3 он употребляет. Это невозможно. Витамин D3 именно содержание можно определить только после того, когда он перешел уже в активную фазу когда из почек он уже выделился. И только тогда вот именно анализы берут и определяют количество витамина D3 именно активного. А насколько он усвоился, все зависит от состояния здоровья нашего организма и от других внешних факторов. Вот это должно быть понимание. То есть вы можете мешками принимать содержащие витамин D3 препараты, но если у вас больной желудочно-кишечный тракт и больные почки, то у ваш организм может практически не усвоить из того, что вы приняли ничего. Поэтому это надо понимать. В первую очередь надо заниматься здоровьем своего организма. Чтобы вы понимали, не просто вот вам назначил доктор в такой дозировке витамин D3, и вы будете думать, вы принимаете, и ваш организм получил. Нет, он не получит. Он получит только после того, когда вот произойдет вот этот весь химический процесс очень сложный. И я хотела бы вот на это обратить внимание. И поэтому вот такие слайды я сделала. Теперь идем дальше. Какое же, что еще влияет на лучшее усвоение витамина D3? Еще раз повторю: это внешние факторы. Далее внутренние факторы состояния нашего здоровья. И плюс еще есть такой момент. Дело в том, что много на рынке всевозможных продуктов, всевозможных препаратов с содержанием витамина D3, но они тоже все по-разному усваиваются. Мы знаем и биодоступность, и составы и так далее. Оказывается, специалисты пришли к выводу, что очень важен для усвоения витамина D3 это синергия. Мы прекрасно знаем это понятие, что это такое. Это когда одно вещество усиливает действие другого. То есть здесь грамотно подобранный состав именно в каком-то продукте, который позволит наилучшим образом усвоить тот или иной продукт. То, что касается витамина d 3 Дело в том, что, оказывается, лучшее усвоение витамина d 3 происходит с витаминами С, с витаминами группы В, с витаминами А, это лучшее усвоение. Только сразу подчеркну, витамин группы А должен быть в адекватной дозировке. Нельзя допускать, чтобы была большая дозировка витамина А. Это токсичность, к токсичности может привести. Обязательно обязательно должен присутствовать кальций. Дело в том, что витамин Д и кальций они всегда работают в паре, неразлучно. Витамин Д регулирует усвоение кальция организмом. И если этого витамина не хватает, то кальций в кишечнике почти не будет всасываться, сколько бы человек его не съедал. Это вот такая взаимосвязь, это вот такая, вы знаете, синергия – это такая дружба. И вот поэтому очень важно, когда вы выбираете для своего применения, для детей, там, для взрослых, для кого угодно, тот или иной продукт содержания витамина D3, обратите внимание, в каком соотношении он находится в том или ином продукте. Есть ли там витамины минералы, которые будут способствовать ему, его лучшему усвоению? Теперь идем дальше. Я еще хочу обратить внимание, к каким же заболеваниям приводит недостаток витамина D3. Я уже немного этого коснулась, просто еще повторю кратко. Во-первых, 99% ожирения ⁇ это недостаток витамина D3. Это нарушение сна, 90% отмечают специалисты, это тоже дефицит витамина D3, аутизм, грипп, вот эти сейчас вирусные заболевания, почему такое пристальное внимание этому витамину, артериальная гипертония, онкология, особенно это молочная железа, яичники, поджелудочная железа, обратите внимание, поджелудочная железа, это же гормон. Поэтому вот вся эндокринная система, все, оно завязано. Яичники, это же все гормона, зависимые органы. И поэтому вот почему этот э, витамин D3 он и витамин, и гормон. Как вот Николай Васильевич говорил вот еще. Поэтому вот именно э, онкологии, именно на эти органы в первую очередь надо обращать внимание. Кариус, заболевания кишечника, и заболевания кишечника такие серьезные, как болезнь крона, язвенный колит, диабет второго типа, это тоже эндокринная система, ревматоидный артрит, это уже аутоиммунные заболевания идут, это очень серьезные заболевания, астма и так далее, и так далее. Это небольшой список заболеваний, которые могут проявиться очень... Витамина D3. И, теперь интересный самый момент. Как же мы можем восполнить дефицит витамина D3? Ну, во-первых, во-первых, я сегодня разговаривала с одним доктором. Я вам признаюсь, когда я готовлю такие серьезные темы, ну, во-первых, я много литературы всегда смотрю, слушаю какие-то эфиры именно специалистов там, и докторов наук и кандидатов наук. И сегодня я звонила одному доктору и консультировалась по одному вопросу. Но вы знаете, мне этот доктор сказал: "Ну, из продуктов питания все можно взять, это все". Вы знаете, я с ним могу не согласиться, это мое мнение. Сейчас я постараюсь вам это показать. Итак, сейчас я еще вам покажу один слайд, с этим мы разобрались. Главные источники витамина D в пище. Потому что в первую очередь, конечно, мы из продуктов питания должны. И специалисты все они... Единого мнения, что продукты питания, естественно, оставляют желать лучше. И если бы у нас было полноценное питание, по-видимому, в нашей работе необходимости такой бы не было, я так думаю. Вот смотрите, из каких же продуктов витамин D3? Здесь идет речь о витамине D3. Витамин D2, как я сказала, он очень усваивается в малом количестве. Хотя я скажу еще такой момент. Он из растений и из грибов. Но опять же, даже по поводу грибов. Если грибы сорваны в лесу, то есть солнышко на них, хотя бы падали лучи, тогда да, у них будет витамин D2, а грибы, которые куплены в супермаркетах, там никакого витамина D2 вы не получите. То есть здесь этот момент тоже я хотела уточнить. Теперь давайте главные источники витамина D3 в пище. Это сыр, а грибы, кстати, и D2, и D3 здесь все включили. Сливочное масло, сметану, но здесь в основном D3 идет лосось, жел... яичный желток, говяжий печень. А, у меня сразу такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас люди, которые могут съедать в день 20 желтков яиц? Вот напишите, 20 в день. Да, это есть день. такие люди. Это суточная а, доза, витаминов... Гигант, это гигант. Покажите гиганта, покажите, да, это это гигант. доза, А еще хотелось бы посмотреть на его печень. Да, да. Но здесь есть еще такой момент по, по поводу куриных яиц. Оказывается, витамин D3 может быть только в яйцах, которые снесла курица, которая щипала травку, зерно и также была на улице. Я приведу такой пример. Я была во Франции, и там специальные экскурсии устраивают на фермы. Привозят туда, приезжают туда родители с маленькими детьми, им показывают коров, показывают, как их там доят, чем их кормят. И самое удивительное, там ферма замкнутый цикл производства, и тут же куры, и тут же там яйца и так далее. И деткам показывают этих кур, что они травку щиплет, вот это зернышко и они на улице. Это для чего делается? Для того, чтобы люди понимали что они покупают натуральный продукт. И вот только в таких яйцах будет витамин D3. И то эти яйца 20 штук в день. Это суточная доза витамина D3. То, что касается молока. В молоке витамин D3. Опять же, покажите мне людей, которые сейчас имеют такую возможность, натуральное молоко. Где его взять? Опять вопрос. То, что касается сыра. Сыра у нас практически нет, это сырный продукт. Здесь речь идет о продуктах натуральных, о продуктах именно животного происхождения, в которых уже заложена самой природой, самой природой этот витамин d 3 Я думаю, продолжать не стоит. Да тут вообще как-то, ты знаешь, картинка очень доходчивая, и как-то становится страшновато. Ведь смотри, ни одного продукта, единого в магазине, мы не можем получить, экологически, ну, натурального, который Ну, вот это строят. реалии жизни. И когда мне сегодня доктор сказал, что в первую очередь надо из продуктов питания, естественно, я спорить с ними не буду, я с докторами не спорю, я их уважаю. Поэтому... Я промолчала, я промолчала, я осталась при своем мнении. Ну, ты знаешь, вот, даже если можно было бы показать вот эту картинку, где взять D3, да, нет, дефицит витамина D3, не убирай, картинка хороша. Дефицит витамина D3 приводит к катастрофе, да, вот Николай Васильевич как раз написал, а, дефицит да. витамина D — это катастрофа. Если это приводит к катастрофе. Что бы ни привело, нужно mm. кушать вот эти продукты. Да. Потом ты показываешь эти продукты и говоришь, только эти продукты, продукты должны пастись на травке, да, да, под да. солнышком и быть да. экологически чистыми. И можно было завершить вообще всю нашу сегодняшнюю. Потому что и что делать дальше? Так, идем дальше, идем дальше. Это еще не все. Это еще не все. 47 минут уже. Я включила. Ой, я проговорила много. 49 минут. Я успею, я успею. Так, идем дальше. Теперь я по просьбам оставляю эту картинку. Теперь хочу еще на таком моменте остановиться. Дело в том, что в аптечной сети и вообще на рынке предлагаются две формы витамина D3. Он может быть жирорастворимым, как я сказала, это жирорастворимый витамин. Масляная бывает форма и бывает водорастворимая. И опять же, опять же, Людка, вот здесь вот интересный момент для тех, которые от сахи и от рояля. Когда мне говорили, будут растворимые жиры для меня, это вообще не про что было. Только когда у нас начали препараты писать во время еды или там до еды, я говорю, а в чем разница? Тогда мне сказали. Есть препараты, которые растворяются именно с водой, когда ты запиваешь водой. А есть препараты, которые растворяются с едой. Вот в этом. Здесь немножко Знаешь, для, для нас, таких как я, миллионы, надо такие вещи. здесь немножко другая история. Как я уже сказала, для того, чтобы организме это лучше усвоилось, организму надо помочь. То есть взять эту масляную, вот эту форму, вот эту жирорастворимую, чтобы во вокруг сделать это вот капельки воды вот эти как мицеллы, это для лучшего усвоения, для лучшего усвоения в желудочно-кишечном тракте, оно лучше усваивается. Дело в том, дело в том что вот при состоянии желчного пузыря вот именно усвоение нуждается в эмульгации, оно будет или там, эмульгация, происходить, но мы не знаем, в каком состоянии на желудочно-кишечный тракт, это нагрузка дополнительная на организм, или уже берут производители, уже покрывают такими нецелыми, как вот эти капельками воды, вот эту вот масляную эту субстанцию, и человек, принимая ее вовнутрь, он помогает своему организму ее лучше усваивать. Я как можно проще объяснила. Это понятно? Я стараюсь как можно, как можно проще. Это повышает биодоступность. Мы их не видим, они это просто повыша... там есть и все. Конечно, это повышает биодоступность для того, чтобы организм это лучше усвоил. И чтобы витамин D3 там все таки в активной форме появился. Ага, Но... то есть если мы покупаем какой-то препарат, где находится витамин D3, ну, неважно, какой витамин, какое активное вещество, мы должны найти строчку, где написано, доступность или каким-то еще способом. Ничего мы не должны находить, я сейчас все расскажу. Я не могу к этому дойти. Дело в том, что бывает двух форм, мы должны понимать. Есть водорастворимые, как я сказала, что делают это. Берут и как мы целыми вот эти капельками воды вот это масляный именно раствор, и потом вводят в водный какой-то раствор. Это уже как раствор водный получается. Это в водном растворе эмульгация, эмульгирование происходит уже. Для чего? Для лучшего усвоения. Дело в том, что вот этот водный раствор, он гораздо лучше усваивается, он обладает более продолжительным эффектом, и что очень важно, его можно детям, особенно детям, это с проблемами желудочно-кишечного тракта. Это очень важно. Дело в том, что масляные растворы не применяются у детишек, вообще педиатры стараются им не рекомендовать, у которых есть проблемы, у которых заболевания кишечника, желудка, есть проблемы э, с почками, с, с нарушением минерального обмена и так далее. То есть это как раз препарат специально сделан для того, чтобы лучше усваивался и для того, чтобы минимизировать вот эти побочные все действия в водном растворе. Так, а теперь я подхожу к самому главному: к самому главному, где можно нам, откуда, из каких продуктов питания или же из каких э, препаратов можно получать витамин D3. Дело в том, что у нас есть замечательный продукт черника. Мы все привыкли с ним работать как с продуктом, в котором содержится, в первую очередь, витамин С. Это железо двухвалентное, натуральное, которое прекрасно усваивается с высокой биодоступностью. Это наше зрение, это наши сосуды и так далее, и так далее. Это наш иммунитет. То есть перечислять свойства черники можно бесконечно. Почему я обратила внимание на этот продукт именно в этой теме? Дело в том, что перед этим я говорила про синергию, что лучшее усвоение, по мнению специалистов, это когда витамин D3 он вместе с витаминами, это витамин С, с витаминами группы В, с кальцием, там здесь еще витамин Е. Обратите внимание на состав нашей черники. В составе черники витамин С, это ацерола природная, Содержатся витамины группы В, содержатся кальций, содержится витамин А. Здесь еще экстракт зародышей пшеницы, который усиливает действие, которое присутствует в витамине Д3. Это продление нашей молодости, замедление старения организма. Мы это прекрасно знаем. То есть в нашем продукте, вот в этом замечательном напитке черника, содержатся все микроэлементы, витамины, которые способствуют лучшему усвоению витамина d3 вот поэтому я обратила внимание на этот продукт это синергия это синергия и дальше в 20 миллилитрах этого напитка это 4 чайных ложки содержится сто витамина d3 это вот для понимания что еще важно почему я обратила внимание именно на этот продукт у нас еще есть два продукта в которых содержится витамин d3. Это витамины Аз, бодрость на весь день. Прекрасная здесь идет формула, прекрасное соотношение минералов, витаминов и плюс концентрация. Усвоение идет 85%. Плюс у нас есть Вива 2 продукт, в котором тоже присутствует витамин Д3, только в другом соотношении. Этот продукт черника это семейный. Его можно рекомендовать беременным. Его можно рекомендовать кормящим мамочкам, его можно рекомендовать грудничкам. То есть для всех возрастов абсолютно подходит вот этот продукт. Это семейная аптека. И в канун Нового года я посчитала таким уместным людям подарить здоровье, чтобы и счастье, и здоровье было, чтобы они понимали, где находится витамин D3. Тем более сейчас в аптечной сети дефицит витамина D3. И опять же, как я сказала, надо выбрать качественный продукт, посмотреть в какой он форме, как он будет усваиваться, какой производитель, какая биодоступность и так далее, и так далее. У нас черника, усвоение идет практически уже в ротовой полости, могут некоторые уже компоненты усваиваются и биодоступность 95-98%. То есть продукт изумительный. Но здесь надо понимать, это идет как дополнение, это идет как дополнение, это все-таки у нас идут дозы профилактические. Вот это надо понимать и очень четко. А теперь я хочу сказать по дозировкам. То, что касается дозировок. Сразу хочу отметить, что некоторые не могут понять, как разобраться, какие-то производители ставят микрограммы, кто-то ставит международные единицы, что это такое и как это понимать. Сразу хочу сказать, для перевода можете записать, это вам может пригодиться, Один микрограмм – это 40 международных единиц. И вот эта подсказка, она поможет вам легко сориентироваться, если вы видите где-то витамин D3, это касается не только витамина D3, витамина Е, e, витамина там А, там, там тоже международные единицы. Некоторые врачи они любят в международных единицах рекомендовать. И человек иногда он не может понять, там микрограммы, там международные единицы, а что выбрать и какую дозировку? Что хочу сказать по поводу дозировок? Дело в том, дело в том, так останавливаю демонстрацию Слайдов у меня больше не будет что хочу сказать по поводу дозировок дело в том что нет дозировок единых в мире по поводу витамина d3 каждая страна дает свои дозировки и у нас в россии дозировки тоже свои такие усредненные дело в том что это почему происходит как я уже сказала Практически пандемия идет дефицита витамина D3, и многие специалисты считают, что для организма человека нужны более такие завышенные дозировки, чем были раньше рекомендованы. Мы с вами работаем со швейцарским продуктом, я говорю только о продукте, в котором уверена, который знаю, который применяю, и который с такой, знаете, чистой, чистой совестью, с такой с уверенностью могу порекомендовать любому человеку. «Швейцарцы, они всегда придерживаются золотой середины». Швейцарцы, они исследования очень много проводят, много вкладывают в научные разработки. И чем мне нравится швейцарский продукт, у них, как правило, идут профилактические дозы. А если нам нужна доза более лечебная, лечебная доза, при каких-то заболеваниях у нас есть доктора, с которыми можно проконсультироваться и которые могут дозировку порекомендовать, то, которое необходимо тому или иному человеку. Что рекомендуют швейцарцы? Во-первых, детям. Это 200 международных единиц. Это 5 микрограмм 1 чайная ложка черники. Это детская дозировка. Сразу хочу сказать, дело в том, что, да, недостаток витамина D3, он очень опасен, но опасно и передозировка витамина D3, особенно это касается маленьких детей, грудничков. Поэтому здесь усердствовать тоже не стоит. И поэтому здесь надо обязательно советоваться со специалистом, с педиатром. Дело в том, при передозировке витамина D3, что может произойти? Окостенение зон роста и остановка роста тела. Поэтому надо внимание на это обращать. Дальше при передозировке витамина D3 могут быть судороги и остановка дыхания. Это, конечно, редкие случаи, но они могут быть. Поэтому должна быть золотая середина и по рекомендациям. Где-то с возраст 1-3 года швейцарские специалисты рекомендуют уже меньше дозировку, 100 международных единиц, потому что грудничкам всегда больше нужно витамина D3. То, что касается взрослых, я уже об этом говорила, для взрослых дозировка, средняя дозировка, это профилактическая, 800 международных единиц. Если в наши чернику переводить, это 3 чайных ложки черники, и можно одну таблетку витамина Аз. Это будет суточная дозировка, если, конечно, она у вас хорошо усвоится. И если неактивный витамин D3 перейдет у вас в активный. Если желудочно-кишечный тракт и почки, у вас не будут больны. То есть это один момент. То есть получается детям одна дозировка, взрослым, как профилактическая, другая, но я говорила, что есть категория людей, для которых дозировки должны быть повышены. Это женщины в менопаузе. Обязательно дозировка здесь уже совершенно другая. Это мужчины после 70 лет, темнокожие люди, я говорила, что у них выработка витамина D3 не такая, как у других людей, с большим весом тела. Эти люди тоже в категории тех, кому нужны повышенные дозы витамина D3. Еще бич наш, ну как не бич, это, наверное, новое увлечение, это вегетариация. Дело в том, что люди, которые не принимают жирной пищи, они тоже подвержены большому дефициту, большому дефициту витамина D3. Как я вам говорила, что с растительной пищи практически организм ничего не получает, это витамин D2. Это вот категории и кормящие мамы, о них я тоже говорила. Вот им рекомендуется где-то 1000, 1200, 1300 международных единиц витамина D3. Когда я готовилась, готовилась к этому эфиру, я посмотрела, нашла рекомендации британских ученых. Они рекомендуют для улучшения здоровья, то есть это профилактические дозы, это 10 микрограмм в день или 400 международных единиц. Если перевести на нашу чернику, это 2 чайные ложки черники. То есть можно к какому выводу прийти? Что для того, чтобы поддерживать, если человек ничем не болен, если он здоров, если он занимается здоровым образом жизни – если он занимается тем, что укрепляет свое здоровье, и своим желудочно-кишечным трактом, и почки у него никаких нет патологий, то для него, в принципе, достаточно 800, допустим, международных единиц, или даже 400 международных единиц, тогда организм, плюс еще из питания что-то немного получит, для него это может быть и достаточно. А вообще то, что касается дозировок витамина D3, здесь... Мы говорим только о профилактических дозах, а если это связано с каким-то заболеванием, это только к докторам, это только доктора может рекомендовать ту или иную дозу. Вот мне недавно звонила моя коллега, мы с ней давно общаемся, дама уже такого бальзаковского возраста, она была у доктора, доктор ей порекомендовал тысячу международных единиц. Мы с ней, она мне позвонила, так как она знала, я сейчас готовлю эту тему, и мы с ней спокойно подобрали дозировки, исходя из наших продуктов, так как она предпочитает использовать нашу продукцию. Мы посмотрели, сколько в чернике она как может принимать, мы посмотрели витамины и вива k 2 предположим, и она может комбинированно подобрать эти все дозировки и получить ту дозу, которую ей порекомендовал врач. В заключение я что могу сказать? Еще раз вернусь к этому извлечению, которое мне понравилось, философа немецкого. Надо заниматься здоровьем. Если будет здоровье, будет нам всем и счастье. И в канун Нового года я желаю, чтобы мы были все здоровыми, и чтобы у нас у всех было достаточное количество витамина D3, и чтобы у нас максимальное количество витамина D3 превращалось в нашем организме в активное и помогала всем нашим органам, всем нашим клеткам быть здоровыми. Я вам всем это желаю, и канун Нового года. Спасибо, Людочка, большое. Спасибо. Более, более чем, так сказать, обширная лекция, все понятно. Но вот в конце меня немножечко напряглось, когда стало, что нужно подбирать очень внимательно, потому что, кто меня знает, я могу горстями пить Какие-то наши капсулы запивать красной ягодкой или черникой, или чем угодно. А, потом удивляться, что ж, ж не так со мной. А, если взять только чернику, например, и а, бодрость на весь день, это витамины А, З. А не будет ли передозировки вообще? Да, ну, как бы, или это все равно индивидуально нужно? Дело в том, что у нас новая черника и там содержание витамины группы В, которые тоже не стоит делать передозировку. И поэтому у нас для взрослых 3 чайных ложки – это уже профилактическая доза. Мы же не только один витамин D3 принимаем, здесь должно быть все в комплексе. И поэтому вот уже для вас, для вас. А еще я хотела такой момент. Предположим женщине в менопаузе для того, чтобы витамин D3 усваивался, ей нужны еще питающие это фитосорок или напиток сои. И все тут остапа, ком... и да, тут остапа. Да. А, а без этого усваиваться не будет. Вы понимаете, до какой степени все вот взаимосвязано друг с другом? Люд, ну подожди, правильно я понимаю, что если я пью одну чернику, просто чернику, и все тут правильно, как положено, что мне что, пользы не будет? Ну для понимаете? вас это мало, дозировка для вас мала. Если три ну, чернии ложки... А столовые ложки у нас не рекомендуют дозировку, там витамины группы Б. Ну и одну чернику пью, и что? Если одну чернику, ну, в принципе, если столовыми ложками, у вас может достаточно даже быть. Но опять же, вам все равно надо добавлять другие продукты. Вивасан в помощь. Понятно. В общем, дорогие друзья... У кого есть еще вопросы, задавайте, пока не поздно, пока у нас тут присутствуют тут, э, серьезные люди. И, конечно, э, что я вам могу сказать? Я, конечно, спрошусь у них, что мне пить, что и как. Но я вам могу Оль сказать. Васька, прошу что... прощения, я вижу вопрос. Вижу вопрос: в какой дозировке пить витамин D взрослого? Во-первых, здесь надо смотреть, какой вес у взрослого. Какой у, него взрослый, какой у него возраст у взрослого, как он питается, от этого зависит еще и дозировка, от этого зависит. Если если у него сопутствующие заболевания, если у него есть серьезные заболевания, здесь может быть даже лучше обратиться к доктору, пройти обследование, чтобы он порекомендовал ту дозировку, которая ему необходима, а потом уже подбирать. Так, ну что, у нас тут вот Греничкина, Надежда, Вена приветствует, из Австрии у нас, привет, да, так, сейчас вопросы, Надюш, мы тебя тоже приветствуем, а, Анна Соколова, дом, добрый, добрый вечер, привет, а, так, много факторов должно совпасть, чтобы усвоился этот витамин, Надежда спрашивает, а если ли избыток витамина Д, чем это опасно? А я говорила, чем опасно для маленьких людей, для маленьких деток, это остановка роста тела, если маленькие детки, судороги, остановки дыхания, и там проблемы с желудочно-кишечным трактом может быть. Ну это какой перебор-то должен быть? Ну вы знаете, как правило, как правило, это большая редкость в наше время передозировка, это, на, это большая редкость, это надо постараться. Это надо уже сколько там, наверное… Так. 20 желтков, да, килограмм пускай. печени, <смех> что-то там еще, что сметаны да, настоящие, да. ну тогда возможно. Нина Беребей, Беларусь, Нина, приветствуем вас. Так, что пишет Зина Резвозиль, нет таких, чего нет, не знаю, профессиональный. Добрый вечер, какой познавательный эфир из Дагестана, привет, Наташа. Нина пишет, говори, грамотно, достучиво, да, энергично прозвучало, такое Ольга Васильевна, один момент, здесь вопрос по поводу накопительной. Да, жирорастворимые все витамины, они накапливаются в нашем организме. Из организма выводятся это водорастворимые, такие как витамин С, там, например, а вот как раз витамин d 3 витамин А, они в организме накапливаются. Но несмотря даже на это, все равно дефицит присутствует. Сколько можно месяцев принимать витамин Т курсами или постоянно? А, хороший вопрос. Дело в том, что в связи с тем, что недостаток, практически постоянно. Если в профилактической дозе, то постоянно и зимой, и летом, и осенью, и весной. Если раньше рекомендовали зима, весна, то теперь рекомендуют и летом, но только летом меньше дозировки, потому что все равно надежда на солнце какая-то небольшая, но есть. А мне, а, год. Знаешь, мне говорила одна дама, она говорит: я два года жила в Таиланде, а она все время на воздухе, mm -hmm. практически. Она только спать, заходит домой. И видишь, потом еще год в Испании. И когда она приехала, посмотрела, что-то у меня с витамином D, ничего не изменилось. Ну, вот, я об этом говорю круглый ничего. год. Круглый год. Это тот витамин, почему такое сейчас пристальное к нему внимание. Он ну, невозможно, не впрок его, несмотря на то, что он же растворимый. Круглый год прием витамина Д3. Угу. Ну что, спасибо всем большое. Вопросов больше нет. Есть а... вопрос, можно? Да, пожалуйста. Ростов-на-Дону. А -а -а -а. Скажите, Людмила, такой вопрос. Вивока-2. С какого возраста можно? Но ВИВА-К2 это вообще для взрослых препарат, вот. это препарат для взрослых ВИВА-К2, хотя если есть показания, именно меди по медицинским показаниям, то доктор может его тоже порекомендовать, особенно ВИВА-К2 в каких случаях, бывает у детей ускоренный рост, вот не успевает организм за ускоренным ростом, вот уже такие вот бывают вещи, когда у ребенка, тогда ВИВА-К2, да, могут порекомендовать, но это по рекомендации врача. Можно угу. чтобы именно плотность костной ткани повысить, чтобы именно кости формировались правильно. Это вот такое бывает. Даже заболевание оно есть у нас в программе. Угу. Спасибо. Ну, наверное, витамин D3 на сегодняшний день нужен всем. Да, без исключения всем. Да, я как-то слушала недавно совсем одну даму, очень серьезную, которая говорила, ну, у нее задали вопрос, какого витамина, вот если без консультации, без анализов можно начать. Они говорят, вообще не глядя, начинайте амегу пить, омегу 3 все омеги и витамин Д3. И не ошибетесь. А дальше будете разбираться. Вообще, когда начинать? Вчера. Ну, начинайте сегодня, завтра. Сразу, прямо вот обязательно. Вот такой вот был ответ. Я хотела еще такое добавить. Она Мы... врач. Она да, врач. Да. Я тоже много переслушала, и такие мнения и интересные очень люди, выступления такие были у них. Но я для себя, почему Чернику решила то, что актуально сейчас и маленькие детки, вся семья, а отдельно, отдельно я хочу, ну, свой эфир, наверное, проведу, именно по продуктам для взрослых, отдельно это витамины и ВИВА-К2, это продление нашей молодости. Это так тема может прозвучать. Потому что этот, эти продукты, они просто необходимы именно, чтобы молодость нашу продлить. Так, еще вопросы? Да, у меня тоже вопрос. Люда, здравствуйте, Людмила, здравствуйте, здравствуйте. всем. Людмила, скажите, пожалуйста, я правильно услышала? Для того, чтобы усвоился витамин D3 женщинам 50+, Нужно принимать фито-40, иначе витамин D3 в организме не усвоится. Да, правильно. Там да, кальция, да, это, да. Усвоение Я просто, да, да, да. да, я значит, я услышала правильно. Да, все правильно, да. Просто да. об этом да. же, да, об этом да. же да. когда-то да, да, да, когда да. говорила нехорошкова да. Ольга Владимировна. Да, это все правильно. Все в комплексе должно быть. Не в организме это единая система, и для, для того, чтобы все работало и все усваивалось, все должно быть в комплексе. Ну и на прощание я вам чуть-чуть шутки, шутки добавлю. По мере усиления продуктовых санкций, Роспотребнадзор находит все больше и больше витаминов в лагновенной гречке. Или из интервью с российскими экономистами. Почему российская экономика такая слабая? Потому что она все время находится в тени, и поэтому ей не хватает витамина D. А что значит для экономики витамин D? Витамин D это деньги. Ну и последний допинг это когда заметили. А пока не заметили, это витамины. Вот как вот так вот. Ну что, дорогие мои, ставьте нам, пожалуйста, лайки для тех, кто хочет подписаться на наши новости. У нас идут уже несколько месяцев эти эфиры, и мы, конечно, стараемся брать темы, которые актуальны сегодня, на сегодняшний день, ну и не только, но, в общем, актуальные, конечно, темы. Очень хотелось бы узнать, что интересно именно вам, на что обратить внимание, потому что мы говорим вот и о витаминах конкретных каких-то, которые нужны, и о биопульсировании для того, чтобы человек мог смотреть, в каком он сейчас состоянии, потому что все боятся, всех на всех нагнали ужас. Мы проводим по красоте, потому что никто не отменял. И женщина в любые времена хочет быть ухоженной, красивой и так далее. Темы конечно, это королева, потому что она для всех проблем и для всех задач существует. Но все-таки интереснее ваше мнение, что для вас будет э, важнее всего. Поэтому э, мы приветствуем еще и ваше выступление, если вам есть что сказать, почему я начала лучше в. Никто, ни один человек не написал. В чем вы талантливы? Если не хотите писать сюда, напишите после уже эфира на большом листе бумаги «Я умею лучше всего делать то-то». Да? «Я лучший» — вот в этом, не стесняйтесь. И если будет что сказать, пишите нам, пожалуйста. И мы с удовольствием примем ваше предложение по какой-то теме или участие в наших прямых эфира спасибо всем огромное оставайтесь здоровы перед новым годом у нас будет еще 2 да да два эфира по моему или один эфир я уже запуталась в этих числах один. Число. да будет 28 один один. 28 а потом мы встретимся с вами 4 потому что получается там 28 31-е и вот 4-е, ну, это уже такой спокойный день, все уже отошли от новогодних праздников. В общем, следующий эфир у нас будет опять по встрече Нового года. Как встречать, как украшать, какие подарки, что делать, чтобы не переесть, не перепить, ну, и так далее. Спасибо всем участникам, зрителям, спасибо, что были с нами, всего хорошего, пока!